В прошлом видео я показывал большое количество обрезков и спрашивал, что с ними сделать. Так вот, я решил их не сжигать, и поскольку мы все любим покушать, а хорошо покушать мы любим еще больше, то я решил сделать из этих обрезков доски для подачи мяса. Плюс я уверен, что многим из вас понравится это изделие, и его можно будет поставить на поток и начать неплохо зарабатывать. Я знаю многих людей, которые построили целые цеха по производству торцевых досок, и не понаслышке знаю, что это очень востребованный и актуальный продукт. Всем привет друзья, меня зовут Михаил Исаев, в этом видео я вам покажу тактику и несколько приемов изготовления оригинальных досок, которые упростят вам процесс изготовления. Поговорим с вами о термодревесине и о том, как можно неплохо зарабатывать на изготовление подобных изделий. Если вам эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Наша организация занимается изготовлением фрезерных и циркулярных столов и мы можем вам предложить очень большой выбор столов под разные задачи, ознакомиться со списком нашей продукции, посмотреть видеообзоры и сделать заказ вы можете у нас на сайте маркет. Получилось у меня вот такое количество, я их, значит, разбил по кучкам, это по определенным размерам. Ну, вот это вот 25 на 20, 25 на 12 и 25 на 25. Вот, значит, 25 на 20 я потом еще отдельно на фуганке, после того, когда я на пиле распустил их, две стороны на фуганочки снял всех, вот. И пометил их маркером черным. Но ну, это необходимо для того, чтобы когда я буду в ресму запускать, я для себя уже сделал пометку, эти стороны они у меня уже по 90 градусов. То есть их уже трогать не надо. Соответственно, буду прогонять только вот те стороны, которые без маркировки. Ну, эти смысла нет. Эти я просто так, две по пласти сделаю все это то же самое и вот такую небольшую пачечку я сделал заготовок это 25 на 12 термоясень вот это будут в качестве таких небольших декоративных вставочек а вот это у меня идет уже мусор те обрезки которые никуда уже не пригодятся Прогнал я заготовочки на рейсмусе и теперь мне их надо поторцевать. Я не один раз уже в своих видео говорил, что это лучше делать на фрезерном и циркулярном столе, по каретке либо по транспортиру. Смотрите почему. К примеру, у вас вот такое вот большое количество заготовок. Вам надо каждый раз эту пилу поднимать, опускать, поднимать, опускать. То есть у вас работает постоянно правая рука, то есть вверх-вниз, вверх, вниз. Если у вас 100 заготовок, соответственно, ваша рука 100 раз поднимется. Если у вас 200 заготовок, 200 раз. Если 1000, 1000, ну и так далее пошло. Вот Много людей звонит и спрашивает меня, для чего у вас продольный Т-трек в столах установленный. Вот, опять же, отвечу на ваш вопрос. Это как раз вот для таких целей. Давайте посмотрим. Вот что из себя представляет транспортир. Устанавливается продольный Т-трек. Покупал я его на Алиэкспресс. У него есть вот такой вот ограничитель. Первым делом поднимаем нашу пилу на нужную высоту. Ну вот так будет достаточно. Убираем флажок. Торцуем сперва эту сторону. Переворачиваем заготовку. Опускаем флажок. И, соответственно, торцуем уже все в размер. Давайте наглядно покажу, как это работает. Получаем размер 440. И все наши заготовки, они будут вот такого размера, то есть миллиметр в миллиметр. И таким образом прогоняют все свои заготовки. Ну, опять же, необходимый размер, допустим. 200 штук таких, 200 штук поменьше, побольше. Опять же, у кого какие задачи стоят. И здесь очень важный момент. У термодерева в результате термомодификации улучшаются практически все параметры. Она становится устойчивой к внешней среде за счет приобретения более плотной структуры. На него больше не действуют не только пары, но даже прямое попадание воды никак не скажется на материале. При полном погружении в воду на длительное время влаги накопится не больше чем 8% от общей массы. Дождь, снег, туман и другие капризы природы термодревесина, в отличие от обычной, принесет совершенно спокойно. И от этого вывод, что щит, в котором присутствует термодерево, под прессом необходимо выдерживать как минимум сутки. Кто работает с клеем Тайтбондом, тот знает, что это очень хороший клей и щиты из пресса можно извлекать уже через 30 минут и продолжать с ними работать далее. Будьте внимательны и дайте как следует высохнуть щиту, в котором присутствует термодерево. В противном случае щит у вас развалится на месте склейки. При помощи несложной математики можно по-быстрому посчитать, что из одного куба нестроганной доски выйдет 243 изделия. К примеру, если делать из дубовой доски, один куб стоит 50 тысяч рублей на данный момент, и по выходу мы получаем 205 рублей за единицу товара в себестоимости. Плюс добавим 10% на ароматизацию оборудования, и того 226 рублей. Цены на подобные изделия варьируются от 800 до 2500. Какую цену устанавливать вам, это лично ваше мнение. И от этого будет зависеть ваш доход. Ну а если, как в моем случае, это делается из отходов от предыдущих проектов, то цена себестоимости изделия равняется нулю. И самое главное, на что стоит обратить внимание, это на реализацию продукта и рекламу личного бренда, если таковой имеется. В многомиллионной армии пользователей сети интернет обязательно найдется группа людей, которым просто необходимы ваши товары. И в этом вам помогут соцсети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. можно рекламиться на Авито, Юлия, заниматься продвижением товаров на маркетплейсах, таких как Озон и Wildberries. Но в работе с маркетплейсами есть одно но. Такие крупные акулы-гиганты, которые могут выдавить ваш бизнес, снизив цены на общую с конкурентами категорию товаров. И у большинства компаний есть финансовая подушка безопасности, и они могут позволить себе демпинг. У меня много людей, которые занимаются изготовлением мебель и подобные изделия, дарят своим клиентам в подарок. Если у вас есть знакомые, вы всегда можете договориться с ними о подобном бартере. Но продажи, реклама товаров – это уже совсем другая тема для разговора. Оставить станок с ЧПУ, который стоит в моей мастерской без внимания, будет просто предательством по отношению к нему. И, конечно, я понимаю, что не у всех моих зрителей он есть, и поэтому я подготовил для вас еще ручной вариант изготовления. Давайте уделим несколько секунд времени и посмотрим, как удобно и быстро работать на таком оборудовании. Буквально за несколько минут мы получаем практически готовое изделие, остается только срезать рамку и обойти кромочной фрезой. Ручного варианта надо сделать шаблон, самым доступным материалом это будет фанера и по копировальной втулке с нужным диаметром фрезы профрезеровать. В моем случае кольцо 16 мм и фреза 6 мм. Для выборки большой плоскости я устанавливаю фрезу диаметром 12 мм. И опять же надо понимать, что сломя голову бежать и начинать какой-то бизнес без понимания системы бессмысленно. И тут вам не поможет даже большой парк оборудования. Станки с числовым программным управлением не так-то просты, как кажутся и на осваивании. Управляющих программ для станков ЧПУ может уйти достаточно большое количество времени. Но если ваш продукт стал серийным, то вы будете просто вынуждены себе его приобрести, чтобы делать свою работу намного быстрее. Многие крупные столярки сейчас скажут, что это нерентабельная и пустая трата времени. В какой-то степени они правы, и с ними можно согласиться. Гораздо выгоднее изготовить крупное изделия и заработать, чем ковыряться с такой мелочевкой. Но если вы начинающий столяр-любитель и у вас есть небольшая мастерская для души, то эта идея бизнеса имеет место быть. Не думаю, что крупные столярные цеха начали свое существование и отгружали вагонами свою продукцию в начале своего бизнеса. Все начинают с малого и постепенно развиваются. Сейчас вы видите, как я делаю супер точное приспособление для шлифовки в труднодоступных местах и из мягкой подошвы на липучке. Покрывать доски я буду датским маслом с твердым воском. Такие продукты, как датское и тиковое масло, считаются одними из лучших. Датское и тиковое защитное масло воск разрешено для обработки детских игрушек и безопасно при контакте с едой. Бесцветные масла для дерева отличаются по скорости высыхания от аналогов осма и биофа, скорость высыхания составляет всего до 6 часов. Минеральное масло идеальный выбор для внутренних и наружных работ. После пропитки изделия будет защищено не только от плесени, но и приобретает глянцевый и полуматовый оттенок. Становится гладким и натуральная структура дерева станет ярко выраженной. И не важно, что это разделочная доска, столешница, стол или какая-то мебель, но есть и обратная сторона медали. Цена на это масло 250 мл составляет в районе 3000 рублей. Большинство производителей торцевых разделочных досок изготавливают подобный состав самостоятельно из минерального масла и пчелиного воска. I'm Bye. Этот ролик подходит к концу, всем большое спасибо за просмотр, с вас как всегда лайк, подписка на канал, всем пока, с вами был Михаил Исаев.